Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня расскажу о том, как добавить иконку в исполняемый файл проекта написанного на Qt а также добавить некоторые свойства исполняемого файла, такие как версия название компании, название продукта но самое главное, собственно, вот версия продукта и я уже как всегда создал приложение в котором, собственно, ничего нет, кроме вот этой вот картинки, просто так, для того чтобы было повеселее и давайте я сразу покажу, что я имею в виду. Я запускаю проект. И мы видим вот эту вот картиночку. И что мы видим? Мы видим, что и здесь у нас иконка по умолчанию в углу э, окна. И давайте теперь посмотрим на исполняемый файл. Ну, Во-первых, сразу здесь видим, что здесь тоже иконка по умолчанию. И в свойствах файла мы видим что здесь э, ничего практически не заполнено, кроме размера и даты. А, а здесь есть вот такие вот свойства, как описание файла, версия файла, название продукта, э, версия продукта. Хорошо. И вот э, что я хотел сделать? Я хотел заполнить вот эти вот свойства, и я хотел бы выставить вот здесь иконку. Э, итак, давайте начнем с версии. И вот других свойств. Uh, в Qt есть ряд uh, ключей проекта или макросов, которые позволяют установить вот эти самые свойства. Ну, первый очень простой. Version. Естественно, тут объяснять не надо. Это версия. И дальше ряд макросов, uh, uh, с которых начинается. SQMake. Target. И вот Cummake Target Company. Ну пусть будет лево лево Le Company. Target uh, Product. Название продукта. Ну, назовем его как, как и сам проект. Up icon project даже make target description описание проекта description of the project описание проекта Q make target copy Right. описание прав ну пусть будет мое имя так и мы запускаем сначала пересборку объясню почему я делаю пересборку потому что довольно часто если менять исключительно файл проекта или, например, вот файл с совершением UI, да, то есть через дизайнер. Qt считает, что ничего не изменилось, и он не производит пересборку. Он оставляет все, как, как, как было. Итак, запустили. Иконки по-прежнему нет, что неудивительно. Однако в свойствах, в свойствах мы видим, что действительно все поля заполнились. Это очень хорошо. Мы можем перейти вроде как к иконке сразу хочу еще раз сейчас запущу хочу сказать что вот вот эта самая иконка это не иконка проекта это иконка вот этого виджета окошко да в данном случае И это очень легко очень легко показать потому что если мы Сейчас установим у этого самого виджета, найдем свойство, а у него есть такое свойство, window-icon. Мы можем его просто здесь через в дизайне выбрать файл. Oh -oh. Так, сейчас найдем tutorials. Ну, пусть будет вот этот small-icon. small, icon. small. И я опять-таки пересоберу проект. Мы увидим, что здесь иконка поменялась. Да, здесь, здесь тоже стала вот эта вот ворона. Хорошо, но если мы немножечко сейчас поменяем функцию main, а именно добавим еще один виджет include пусть это будет QLabel. вот здесь добавим QLabel. label в нем какой-то текст и дальше вызовем метод show то если мы сейчас запустим приложение то мы видим что вот здесь-то у нас иконка поменялась, а здесь такая осталась иконка по умолчанию. То есть э, вот та самая иконка, которую мы установили через дизайнер, это иконка просто вот этого виджета. В случае, если мы установим иконку э, э, для всего приложения, то по умолчанию все иконки будут иконки всех виджетов будут именно такими, если мы их специально не переопределим. А как это сделать? Ну, В Qt есть возможность подключения некого внешнего ресурсного файла, файла с совершением FC. И через ключ, так он называется, FC-файл подсказывает. Я уже, чтобы долго не писать, создал такой файл. Называется appIcon. RC. Естественно, вас может называться как угодно. Сейчас посмотрим, что в нем. В нем всего лишь одна строчка, которая описывает один ресурс, картинку. Это название ресурса, это тип ресурса, это свойство ресурса, и вот, собственно, файл, который мы хотим добавить в ресурс. Хорошо. Давайте теперь еще раз Я нажму «Пересобрать». И запущу проект. И мы видим, что теперь оба виджета стали с вот этим с этой измененной иконкой. И более того, мы увидим, что здесь иконка поменялась. Однако, есть некая проблема. Если мы посмотрим в свойства, то они опять снова стали пусты. Хотя... Напомню, что мы их здесь выставляли через ключи кумейка. Uh, uh, в чем же проблема? Проблема в том, что uh, Qt, когда обрабатывает эти ключи, он, собственно, сам создает некий, некий ресурсный файл uh, и заполняет его вот этими вот данными. Однако, если мы явно его указываем, то вот эти вот данные с этими ключами они собственно пропадают, потому что остается только один вот этот вот ресурсный файл, в котором этих данных нет. Какие же есть варианты? Ну вот в зависимости от версии Qt доступны разные варианты. Ну, вот Сейчас сначала покажу вариант, который доступен для любых версий Qt. А в этом случае нам просто надо модифицировать ресурсный файл и добавить в него вот эти вот данные. Итак, resources, назвал я другой ресурсный файл. Опять-таки, чтобы не писать, сейчас я покажу, что в нем есть. Первая строчка совпадает с тем, что уже было, то есть, описывает иконку. И дальше, вот некое описание структуры ресурса, которое содержит в себе как раз вот эти самые данные. Мы видим здесь, в конечном счете, имеются пары, название свойства и значение то есть название компании значение копирайт, значение описание значения версия название продукта и вот мы видим только последний продукт version я выставил не какую-то константу строковую а какую-то вот странную переменную но вот эта переменная она, на самом деле определена у меня в файле version h я специально это сделал, чтобы показать, как, как можно это делать. Uh, смотрим в файл version h. И видим, что в нем define вот этой самой, uh, ну не переменной, вот этого самого идентификатора. Uh, и uh, для чего это сделано? Например, мы можем uh, при помощи какого-то... Uh, бат файла да мы можем генерировать просто вот так вот такие строчки и заполнять менять значение вот в этом файле сейчас там 1002 еще раз запустим изменится файл на 1003 и так далее и тогда автоматически будет браться значение из этого файла э, при сборке линковки и э, мы будем иметь автоматический инкремент нашего как бы номер билда, да, номер сборки. Что удобно при случае непрерывной интеграции, да, ну, вообще удобно, автоматизация процесса сборки. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что получится. Я опять нажимаю на «Присобрать все». Запускаю. Мы видим, что с иконками по-прежнему все в порядке. А что у нас со свойствами? Да, свойства у нас опять заполнились. Причем мы видим, что версия продукта у нас отличается от версии файла. И она 1.0.02. То есть она взялось именно из того самого файла version речь я указывал то есть все работает корректно и теперь про второй вариант с определенной версии Qt, я точно не знаю с какой, не могу сказать, вы можете проверить сами появился еще возможность использовать еще один ключ который называется RC, RC ICONS и здесь мы просто, собственно, указываем файл. То есть, в нашем случае это crow small ICO. Без подключения каких-то внешних ресурсов. Я опять нажимаю на пересобрать проект. С иконкой все в порядке. Так, это я закрою, чтобы не путалось. Мы видим здесь тоже с иконкой все хорошо. Поменялось. И э, свойства файла тоже установлены. И все ключами. То есть, э, правило такое. Можно либо ключами устанавливать эти все. Э, ресурсы, да, свойства, либо все указывать в внешнем ресурсном файле и подключать его. Ну вот, собственно, два таких варианта. Что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.